Стиральная машина включается, происходит выбор программы. Можно менять параметры программы, но при этом стиральная машина не запускается. Это очень распространенная проблема стиральных машин LG. И вот у меня такая же проблема соответственно. В процессе ролика я расскажу, как я искал мастера, что из этого получилось. Там дальше вы увидите. Ну а я откручиваю два винта в полевых условиях для того, чтобы открыть крышку и добраться до внутренности и разобраться, в чем, собственно говоря, поломка. Надеюсь, вам так же удобно, как и мне. Обратите внимание на крышку. Крышка верхняя сделана из обыкновенного ДСП, при повреждении которой ДСП разбухает и разрушается вот таким вот образом. В принципе, не критично, все остальное работает. Итак, крышку мы сняли и добрались до внутренности. Дальше необходимо выдвинуть лоток, нажать на язычок и вытащить его полностью. Кстати, лоток периодически надо мыть. Выкручиваем еще два винта. В принципе, сам ремонт оказался несложным. Прежде чем разбирать, необходимо перекрыть воду обязательно. И несколько раз убедиться в том, что вы отключили стиральную машину от сети так как в случае, если вы этого не сделали, вы можете еще больше ее испортить, ну и соответственно ремонт обойдется еще дороже. Все остальное сделано на защелках, то есть после того, как мы откроем эти два винта, все остальное у нас разбирается простым нажатием отвертки на язычки защелок. Качество пластмассы хорошее, поэтому сломать достаточно сложно. При этом не забывайте, что необходимо полностью ее открепить от проводов, которые мешают, либо в данном случае провода необходимо открепить от корпуса, чтобы данная панель освободилась. Также на панели необходимо отключить два провода. Один это питание насоса, а второе питание от сети. Просто они настолько короткие, что вы просто не сможете вытащить саму панель. После того, как вы их отключили, панель становится более свободной и, соответственно, легко, достаточно легко изымается из корпуса стиральной машины как мы видим куча проводов вот эта вот зеленая плата которую вы видите это релюшки и система питания электроснабжения то есть не то что нам надо вот поэтому мы откручиваем еще дополнительно 8 винтов которые держат саму плату снимаем плату вот и вот нас интересовало и нам нужна именно вот эта вот серенькая плата на которой переключатель и динамик вот вот в ней то всей неисправности есть на самом деле самое удивительное самое неприятное самое страшное наверное для тех кто все-таки пользуются мастерами и вызывает их на дом в том, что здесь стоимость неисправности составляет всего 3 рубля. Да, это вот этот вот маленький светодиодик. Всего лишь один светодиодик из того круга, в котором происходит переключение выбора стирки. Вот, сейчас мы его будем искать. Вот. Свойство светодиода такое, что он пропускает напряжение только в одну сторону. В случае, если он напряжение начинает пропускать в обе стороны, он считается неисправным плату мы достаем из корпуса для того чтобы добраться до ножек светодиодов Вот мы ее тихонько достаем все мы получили доступ соответственно с помощью нехитрого тестера мы начинаем прозванивать ножки так как мы это делаем непосредственно на светодиодах соответственно мы и Будем производить измерения на светодиодах. Если мы будем производить другой электрической цепи, то на показания могут повлиять и другие характеристики. Но мы тыкаемся непосредственно на сами ножки светодиодов. Расскажу пока стоимость ремонта вызова мастера на дом. Либо если увести сервис-центр компании, пока я здесь тыкаюсь ищу этот светодиодик. Значит, позвонил в мастерскую, рассказал симптомы: что сломалось, как сломалось мастер сразу сказал что вышел из строя чип в которую прошита программа вышла из строя сама плата соответственно ее замена и ремонт с выездом обойдется в 5000 рублей плюс прошивка под данную модель это еще 1500 рублей того 6500 рублей за ремонт данной стиральной машины не человек не богатый и мне как-то стало прям жалко данную сумму 6500, хотя она соразмерна со стоимостью самой стиральной машины. Поэтому я позвонил в сервис компании LG, выяснилось, что ремонт будет стоить 5000 рублей, и при этом мне необходимо ее привести и увезти, что соответственно выходило примерно в такую же сумму денег, при этом я еще и должен ее таскать в стиральную машину. Вот. Стоимость данной платы в магазине составила всего 2600 рублей, то есть это в принципе не так дорого. Соответственно, решил все сделать сам. Обнаружилась неисправность сразу в двух светодиодах. Светодиоды я взял от детской игрушки, которая валялась, вот, которая была уже сломана. То есть я даже не покупал светодиоды, а взял те, которые были в наличии, и сейчас я их впаяю непосредственно в плату. Для того, чтобы пайка получилась более качественной, соответственно необходимо сделать дополнительное освещение, поскольку основного не хватает. И таким образом можно легко и просто произвести замену. Качество очень хорошее, с самого материала от компании LG, то есть и припой хороший, и качественно сделанное все. То есть можно легко и просто перепаять тот или иной элемент. Я не умею паять я не знаю как это в принципе делать поэтому делается все на авось и если получилось у меня я думаю что получится у 99 процентов всего населения вот паяльник обыкновенный на 40 ватт припой тоже обыкновенный вместе с канифолью которая идет а здесь важно и главное не перепутать ножки светодиодов, то есть плюсы и минусы. Необходимо выяснить плюсы и минусы и соответственно также припаять новый. В случае если вы перепутаете, стиральная машина работать не будет. Также не будет ни на что реагировать, как и было до этого. Далее собираем стиральную машину точно так же, как... И разбирали в обратной последовательности, то есть также все соединяем. Необходимо подсоединить все разъемы, которые вы при этом отсоединили. Аккуратно все делайте, проверяйте по нескольку раз. Ну и соответственно, при моем включении все заработало. И стоимость ремонта у меня обошлась просто в 30 минут работы.